Падала это вот Вот и вот. Вот это вот падало. Резико. Тимов, сними, как мы с ним деремся. Ну сними. Пусть меня снимает. Агрессивная собака. Побежал, побежал, побежал, побежал. Туда бежит. Туда бежит. Э, а где? Мальчику больно, мальчик, сука, блюет везде